Журавли. Ну что, Господи, благослови, все, поехали. Все, слава пришли. Сейчас мы расчехляемся, все как обычно, все одно и то же веревка на всякий случай ну там смысле обвязывать шуруповерт Десятая по моему у меня перо вот такое вот ну, всё, господи благослови я тут набрал с собой столько бутылок не знаю получится нет установить ну посмотрим в принципе если нет просто оставлю здесь потом заберем все сейчас прям прям с первой бутылки и пошел сразу как говорится, так, ножик с собой. Все, веревка пошли. Вот, куда ну, можно те покрай начать? Кстати, у меня уже тут даже веревочки есть заготовленные. Ага, сырое чувствуется. Так пока сюда Значит, наш дедовский метод мы никакие не ни трубочки ничего не вставляем а вот чистая марлечка я ее нарезал такими вот квадратиками и просто вот этот квадратик вставляю туда и все о уже закапало уже закапало слава богу вот так, Чик, на самом деле по моим э, записям в журнале я уже опоздал, потому что с конца марта у меня в прошлом году я начал э, ну, снимать сок, в общем. А в этом году я был занят там, приобретением машины и все такое, поэтому очнулся уже поздно. Уже апрель сегодня, 4, по-моему. Ну, как бы, как бы еще не поздно, я все равно еще успею, чтобы собрать. Так. Вот наша мини ферма по сбору э, кленового сока Иисусе Христе, если не Боже помилуй нас, Бог благословит. Ну что, вернулся я с охоты Слава Богу, в этом сезоне первый раз кленовый сок. Давайте Мы всегда Бога благодарим за то чем мы пользуемся и над чем мы не трудимся Вот одно из таких пунктов Это кленовый сок Кленовый, березовый Вот он пошел сегодня, слава Богу Так что давайте все, пейте Оздоравливайтесь Кленовый сок очень полезный Бог даст насобираем себе Угостим еще кого-нибудь Может быть еще будет возможность Даже для реализации насобирать Ну как Бог даст, не Все, на здоровье